Друзья, как вы видите, я сейчас зарабатываю более 100 тысяч рублей в день. Если вы хотите зарабатывать деньги и иметь заработок в интернете 100 тысяч рублей каждый день на полном пассиве, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денег побольше! Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 100 тысяч рублей каждый день в новой компании StartupInvest.net. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я в очередной раз инвестирую в новый проект Startup Invest и вывожу свою прибыль. Сегодня я буду инвестировать 25 тысяч рублей, а через 24 часа я заработаю и выведу более 100 тысяч рублей. И в этом же видео я сделаю очередную выплату с проекта, выводить я буду более 100 тысяч рублей.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 составит 194 250 рублей друзья здесь вы можете посмотреть промо о компании также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта статистика компании стартап инвест Участников на данный момент 7843 человека. Проинвестировано почти 40 миллионов рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, шесть уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим в этот проект, я проинвестировала 40 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет 153 тысячи. Друзья, я заработала уже в этом проекте более 300 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 11 тысяч рублей. На балансе у меня 161 тысяча. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность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 Захожу я также на восьмой тарифный план, то есть 760% за 24 часа. Платежную систему я выбираю, ПР, инвестирую я 25 тысяч рублей. Прибыль через 24 часа у меня составит 194 250 рублей, а каждые 8 минут я буду получать по 1077 рублей. Друзья, сейчас 25 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек, и мы с вами продолжим.